Уважаемые автолюбители, автопокупатели. Занимаемся мы осмотрим машин в Польше. Сегодня по многочисленным просьбам мы поехали смотреть машины на евросамоходы, что-то очень давно не делали, потому что относимся к этой стоянке как-то с недоверием. Это самая крупная в Варшаве стоянка. Просто не пишут, что их автомобилей где-то 600 находится. Можно насчитать 300, я думаю, несмотря на многочисленные объявления, которые не всегда соответствуют действительности. Ну, их покупают большинство перекупов, потому что там немножко машина подделал и, в принципе, на белорусском рынке они уже будут стоять и неопытный покупатель купит всегда. Мы чаще смотрим машины на небольшие стоянках, которые уже проверены которые дают гарантию на Польшу и не продают только исключительно на экспорт. Чаще на экспорт гонят только автомобили, не только автомобили без гарантии, но чаще всего так делают, чтобы не давать гарантию на Польшу, чтобы не было проблем с поиском потребителем. Мы едем смотреть Opel 101.4. 1.4. евро указана цена, черная. Десятый год, все как надо, позвонили, сказали, что их шесть штук, в объявлении указано, что они говорят по-русски, но сейчас еще раз мы их позвоним, уточним наличие, потому что звонили им вчера под конец рабочего дня, сейчас у нас хорошее утро, будем узнавать. Так и говорят по-русски. Попробуем с ними говорить по-русски. Здравствуйте. Спасибо. Как мы подозревали, как это здесь постоянно происходит, цена указана у нас 7 евро, это цена уже на экспорт. И когда им звонишь, у них постоянно эти машины уже проданы, которые стоят, несколько штук по 7 100, и зато у них есть дороже, 7 700 евро их есть сейчас на данный момент, то есть когда мы можем посмотреть. Когда люди звонят с Беларуси, они почти такого не говорят, пока люди доезжают, тогда уже эти машины оказываются проданы. Но есть точно такие же на тех же самых ресторационных номерах. Но цена почему-то уже на 500, на 600 евро дороже. И плюс еще к этой цене могли поторговаться, здесь написано, до negotiации. Но оказывается, торгов у нас никакого не может быть и на машине за 7 700 евро это уже отличительная черта вот этой стояночки. И как будет думать клиент насчет того, что мы поехали смотреть машину за 700, посмотрели точно точь такую же, но она уже стоит 7 700 евро. Это еще один недостаток этой стоянки, почему нам ездить, искать людям хорошие машины, и в итоге она дорожает, то есть уже может вызвать недоверие к нашей фирме. Поэтому мы отказываемся ехать, ездить на эту стоянку. Еще сейчас мы посмотрим машины, которые там находятся. Ну, сейчас сами все увидите своими глазами. Ну вот, мы уже подъехали. Сейчас будем смотреть. Видим, крал приехал к ним. Хорошо попали. Может, сейчас что-то снимут с сниму. него. Вот мы на стояночке. Значит, автомобили здесь стоят без цен большинство надо подходить уточнять цену то есть стоит номер подходишь в как к контору и там же спрашиваешь воршаем он сейчас такие у нас такое утро небольшие ночью заморозки и вот наши пельки которые стоят в объявлении за 7 100 Вчера звонили, было 6 штук под конец рабочего дня. Сегодня осталось 3, когда приехали. Так выглядит стоянка евро-самоходы. Еще нет движения никакого здесь. Цены не указывают на автомобилях, когда... Подходишь, выбираешь один из трех, который тебе понравился, он, естественно, будет дороже. С этого может уже предвзятое отношения. Ну, можно найти автомобили, которые интересуют на экспорт чаще всего. Он с длинками 1,4, больше половины. Он и инсигни. Будет, наверное, тоже сейчас глянем. Что-то с меньшим объемом. Ну вот, 1,6. Тоже тяжеловато, в принципе, их найти. Машины гонят с Греции большинство То есть здесь Это исключительно здесь И на стоянке автобама без номеров Почему-то Так Открыты, посмотрим Даже коврики Они свои уже Посовывали Салончик, в принципе, приятный Смотрим, да, как мы и говорили, машина с Грецией, В принципе, это, конечно, не минус. Везде есть хорошие автомобили, везде есть похуже. В сервисной книжки у нас нету. Да, не тяжело понять, что машина у нас с Греции. Надо будет спросить, может у их там конторинг есть, сервисная книга. Да. Пропали на сиденье. В общем, сейчас сначала посмотрим кузов. Крашено мыло крыло. такой вот погоны смотреть конечно как крашено не очень прибор нам показал что крашено только одно крыло Можем? их есть там он свой покрасят машины готовят продажи только спереди положили только на один. А, один коврик положили бамперы все этим маленькие так машина по кузову на все по зазорчикам У нас колпак. Маленькие нюансы по кусину. Двигатель у нас чистенький, подсеков масла нигде не видим. Сейчас на холодненькую будем ее заводить. Что там? Сел аккумулятор, вообще не крутит ничего. Ладно, не беда, это часто случается. Вот это так. масло у нас непонятно сейчас еще разок посмотрим выше уровня тоже плохо значит перелили когда доливали сейчас посмотрим наклейки где у нас десятый год пятый месяц на фарах не видно ничего. Десятый год, четвертый месяц. Ну, возьми эту хрень за это. Поставь на место. Слушай, смотри, сколько здесь масла. А, ровно по уровню. Конечно, машину, когда покупаешь, то надо по-любому поменять масло. Обслужить уже, ездить спокойно. Тасол чистенький. Машина не кипела никогда. Не думаю, что он был Менин. Запаска не езжимая. Здесь все в оригинале. Завелась машина без проблем. Сейчас пойдем посмотрим. Хорошо. Аккумулятор стоит оригинальный. В принципе, ему можно это простить. Но это самая лучшая машина, которую мы здесь видели. Хорошо наткнулись. Оригинальные две десятый год, четвертый месяц. Сейчас пробежимся по стеклам, глянем. Оригинальное стекло лобовое даже. Тоже пилинг там. Третий месяц. Второй месяц Соклые водональные Тоже Отлично ну, Нету дыма все на месте. Это тоже стоит за это смотреть. Недавно вот доказывали нам, что наклеек на польских автомобилях нету, Когда покупали опель с польского салона. В итоге на этом месте видно, что эту наклейку тщательно когда снимали, пополировали. Там место есть для ее. Видно, что снимано. Верить никому нельзя. Здесь даже по болтам. Видно, что ничего не трогали. Не, не трогали. Пятиступенчатая коробка, комплектация. Такая попроще Простой руль Что, вернуть все работает, да? Заднее сидение В хорошем очень состоянии Пробег на автомобиле 74 тысячи, посмотрим потом Сервисную Где на наклеечках 2010 год пятый месяц чтобы цена не отличалась мне кажется этот автомобиль достойно внимания за 7 евро антенки здесь всегда скручивают вот, чтобы не снимали это проблемы во всех автомобилях выходишь защемляешь вот оно и здесь дает свои плоды нормально использованный автомобиль двери все аккуратненько закрывается Крыло это, конечно, вообще не проблема, правда его еще надо будет красить здесь, вот эту вот подполировку эти мятинки не пойдут, эти царапинки. Ничего страшного. Дальше мы. Я за ней посмотрю, что ли? Машина стояла для этой погоды, конечно, у нее все нормально. То, что она парит. Это тоже у нас должно быть не масло. Это проверяется, ложим бумажку. Сейчас найдем может бумажку какую-нибудь. что у нас это не масло нагар уходит вместе с конденсатом в принципе автомобиль хороший можно покрасить бамперы передние и задние крыло чтобы довести его до идеального состояния. Незаметная вмятинка, мы видим, под, под фарой. Такая она мало кидается в глаза. В принципе, хороший автомобиль. В принципе, это, как я уже говорил, самый хороший автомобиль, который мы здесь видели. То есть, в принципе, можно купить хорошее авто. В Беларуси он станет около... 13 800 я думаю со всеми со всеми расходами вашими это будет тысяч. вон еще крыло сейчас мы заметили заднее мятинка сцепление работает отлично посмотреть сервисную надо еще то есть пару элементов есть покрасить но сам автомобиль Положительное впечатление оставляет. Конечно, желательно выехать на трассу, разогнать его хорошенько на прогретом двигателе. Сейчас смотрели вот резину. На съезженную везде равномерно. Здесь нет такого, что идет вот колеса, он бордюрная болезнь. двигатель сам заводится на этом аккумуляторе до беларуси доедем ну вот мы посмотрели этот топель один из трех мы выбрали лучший конечно потому что в такой же цене здесь протянуто протянут весь бок по мере еще посмотри там крашен весь страна не крашена, да? Может они его еще скоро сами и покрасят. В принципе, цена, наверное, уже вырастет. Сейчас по этой машине у нас здесь померено было крашено, но зазоры на месте и все равно здесь надо несколько элементов, потому что видим здесь такое парковочная зазор вот здесь некрасивый зависимо от цены в принципе машины можно покупать вот здесь Бампер весь. Не бита, не крашено. Еще вот здесь надо красить. Ой, здесь шпаклевать Красить. Хорошо, эту царапину можно попробовать. может она поддастся полировки в принципе но у нас хотя вот здесь этот элемент тоже здесь примята То есть в идеале всю машину надо красить скотчем заклеили хорошенько ну не крашено ну будет Не будем уже вдаваться в эти варианты. Еще есть у нас серебристая, оказывается. Четыре все-таки штуки. Сказали 3. машину не почистишь конечно чтобы посмотреть Хотя можно и загнать помыть если уже конкретно покупать что потом пока, когда мы приедем чтобы не было того что вылезло много очень мелочей Да, сразу смотрим двигатель Это соло вообще нет на да, эту машину такая здесь относительно чистенько масло на уровне ну один приятный автомобиль был но если их начать разбирать по двигателю то то что нет Асола, то этот автомобиль не стоит смотреть дальше у нас вот, сейчас приехали форды фьюжены трал что ли, мы снимали ну и стоит много хороших вариантов если не удаваться в подробности на экспорт именно по двигателям подходит по цене которые в интернете по крайней мере посмотрим стоят у нас Восьмой год, уже не проходной, наверное, мертвые вариантики. Не успели продаться, к сожалению. В принципе, я считаю, что вот как переехать с утром, если поймать трал, то, может, и можно найти хороший вариант. Но чаще смотришь автомобиль, если он по кузову хорош, то двигатель заводишь, он начинает дыметь, кряхтеть. Вон уже здесь машина уросла в землю. Еще одна ужины стоят все такие некрасивые Ибо, в принципе выбор есть может не все и плохое но чаще происходит что все плохое если углубиться допустим здесь смотрим по любому что-то надо какие-то элементы красить он видно мясенька играет видно вон по передней двери что она крашена была ой-ой-ой задняя вон вся ее как-то поровняли так непонятно не получилось с этой стороной по-любому что-то будет тоже не так в принципе Качество машины оценивается, конечно, и по ее цене. То есть, может, и стоит взять вот такое, если она стоит немного. Ну вот, еще. Здесь весело. Это сломано, это сломано. Сидухи грязные какие-то наверно курьеры так цена 22 900 130 везде все поломано ломано ну, в принципе химчистка спасает вот этого Ой -ой. А, это вот здесь оставили интересно работает ли он ну как-то так машинка уже стоит здесь долго закрыта или как-то так некрасиво ужасно после этой перекраски опять как здесь различается краска нереально было бы еще она чистенькая вот тогда бы мы все бы увидели вот значит наши фордики не знаю из 10 штук можно ли что-то здесь выбрать зазор надо запасаться тряпками когда такой погоды едешь. смотреть автомобиль Но нас одна тряпка не спасла вот здесь мятинка такая ну это мы наверное закончим хотим подвести итог по увиденному на стоянке евро Евро-самоходы, на которого очень много обращаются, чтобы туда поехать, посмотреть за авто. В принципе, по сегодняшнему дню, как мы съездили, то не скажем, что все до одной машины плохие. Можно только утверждать, что все машины, чтобы довести ее до хорошего состояния очень, их надо покрасить несколько элементов. То есть сейчас вот смотрели Апиля. Получается, два сразу отпадают, потому что там половина машины под покраски одна была уже, пол половина была крашена, еще раз ее надо красить. Один экземплярочек неплохой был, там меньше 80 тысяч пробега. В принципе, бессервисная книжка. только что вот, сервисной книжкой. В принципе, машина на свои пробеги выглядит, салон без зацер. И э, крашена, была, был крашен один элемент. Ну еще надо покрасить несколько, если хотите ездить на аккуратной красивой машине Что тоже валится в копейку Оказалось она дороже, чем она была в интернете, как мы предполагали Выбор есть небольшой, но выбрать что-то для себя достойное тяжело Тоже туда ездим мы неохотно, но в принципе, как по сегодняшнему дню то Эта машина даже за 7-600 евро, что они сказали, это потолок она, в принципе, может и стоить своих денег. Заходите на наш сайт, смотрите, ищите там полезную информацию для себя, обращайтесь за помощью, мы вас с удовольствием встретим, завезем, покажем машины, завезем постоянкам, которые на самом деле продают достойный автомобиль, обращайтесь к нам, с удовольствием вам поможем. Посоветуем, поможем со всеми документами. Совсем спасибо.